Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games и мы Продолжаем Long Dark. У нас тут, что? У нас тут я уже добралась до этого несчастного места, в котором меня все убивают. Вот я лазю тут вот, это, по машинам, смотрю, что... это ну, это уже интересно, это нам надо. Нам все вот это вот надо. Я как раз дождалась, пока тут закончится метель. Так, сейчас одену я варежки такие вот, шерстяные, такие клевые варежки. А где они тут? Одеваются-то варежки-то А, вот они, вот-вот-вот-вот. Заморожено, вот, вот, вот, вот, вот. замечательно. А как их разморозить? Никак, наверное, да? Ладно. Поносим их с собой, может, обосе разморозится. О! пательная ракета, отличная. Пойдемте тогда дальше. Вот эти, вот эти тупари ходят лохматые. Все, так, раньше времени их. Так, ну тут у нас вода Parece, есть, воду можно race. взять. Давайте возьмем воду. Я This тут чуть-чуть починилась. Так, ну давайте возьмем, возьмем, все, все, все. Совсем слегка тут починилась. Кастер я не разводила. Так. Запоминаем, трое волков. Их всех троих нужно убить. Ну идите сюда, парень. Так, он замерзший, у него дрожит. Минус один. Прям в бошку, а? В смысле? В смысле вы убегаете? В смысле? Вы охренели? То есть в прошлый раз я убила волка. И вам как было норм? Да! Вы на меня продолжали нападать, а тут я убила волка, и вы тут вдруг внезапно все разбежались. Бохренели, нет? Так, давай, давай, давай, давай, костер, давай! Давай! It worked. Ага! Ну вот он там один идет. Гуляет. А, где... а вот еще один. Ну, давай! Иди ко мне, иди ко мне, мой сладкий счастье. Минус еще один. Рискнешь, тварь? Ну давай. Ты смотри, я тут уже окружена трупами. Твоих собратьев. Ушел. Пока ушел. Так, давайте мы кофейку еще хряпнем. Мне это нужно, чтобы у меня был согревающий эффект. Выпиваем. Банку, кстати, надо забрать, она у меня последняя осталась. Ну, давай. Я, я смотрю, тебя не убеждает тот факт, что тут уже... Блядь, мимо Толпа трупов валяется. Вот же пес. Так, шкура. Два часа. Поэтому он тут и ошивается, да? Блин, я бы собрала с него шкуру. Но тут гуляет эта тварь. Надо его убить. Давай, где-то там. Иди сюда. Надо его убить. Блять. Ну что ж, я этих двоих ты, блин, так играю, что завалила, а этот один тут носится, непонятный. посим делать, как его валить. Мешается, ходит. У меня сейчас места все испортится, пока ты тут, тут бегаешь. Ну, по идее, я по нему попала. Он не должен вернуться. Возвращается, посмотрите-ка. Посмотрите-ка на него. Так, мы можем, кстати, ракетницу взять. Так, я сейчас назову мою на перезарядку, он не перезаряжает, значит. Так, ну иди сюда, я тебе сейчас это гриллянду из тебя сделаю. Он за кем-то пошел, охотиться. Блин, сука, как уже он мне мешает. Ладно, может быть, я на обратном пути соберу эту шкуру сидела. Блин, они могут замерзнуть. А у меня ни ножа, ничего нету. Где эта тварь носится? Где то падла? Он куда-то туда побежал Ой, это вы мне, это вы мне предлагаете листоверк? Нет, ребят, вот... Ну... Ну-ка, стой, стой, подло... Стой, стой, стой, стой, стой, скотина Стой! Подождите, подождите, подождите, не убегай! Стой, стой, стой, скотина, я тебя так же бью! Блядь... Сейчас, подожди, подожди, не убегай! Подожди, стой, стой, стой! стой. Где он там? Где это падла? Ты поймаешь, сука. Так, по следам идем. По крови. О, другой какой-то. Нотте! Следующий! Иди сюда! Я тебя запомнила. Я тут столько волков положила. И только один носится. еще все мне жить мешает. Так, кишки, я думаю, уже не нужно. Или нужно? Ну, давайте на всякий случай ее соберем тоже. Блин, опять холодно. Сейчас мы сдохнем. -а -а. Ну, там пещера есть. Сейчас в пещеру зайдем. Сейчас зайдем в пещеру. Ляжем спать. Все будет хорошо. Главное, я набрала кучу-кучу всяких шкур. Перебил всех волков. Почти всех. Один гад там носится, непонятный урод. Я его поймаю. Опа. Так, это мы забираем. Опа! Так, так, так, так, так. Ага, забираем это все. Так, все. Вот тут мы можем, значит, спать. Вот нам тут даже кроватка есть. Замечательно. Прекрасно. Замечательно. Так. Все, тихо, спокойно. Can't feel my feet. Замолкни. Замолкни. Мы уже все. Сейчас разводим костер, ложимся спать, отдыхаем. Вот как раз сейчас еще вечер наступает, правильно? Наступил вечер. И мы можем со спокойной душой ложиться спать. Сейчас вот костер. Дайте мы... Чуть-чуть <смех> добавим на минутку. Кровать. Вот так вот. Сейчас как задрыхнем. Да как по полной. Опять метель. Вы проснулись от холода. Замечательно. Я счастлива. Это ж прекрасно, проснулся от холода Я зря что в пещеру залезала Замолкни да, Игра не щадит просто Я в пещеру забралась специально поглубже Так, сколько сейчас времени-то, кстати, о птичках Ага, солнце, естественно, стоит солнце, естественно, там морозит по поводу. Так, ну он, по крайней мере, выспался, это замечательно. Готовить, давай. Готовить а, кофеючку, конечно, соответственно. Так, кровать мы собрать не можем. Тут, кстати, какая-то пещера, интересно, тут есть... А... I need to find something to drink. Попить ему надо. Что? А, попить надо. Уголька бы? Тут бы кто-нибудь кинул бы мне. Так, ладно. Ждем. Пьем. Так, Заб -заб забираем. Мы еще можем что-нибудь приготовить? Нет. А, так, у нас есть еды. Да и что лишь Что же, что чаще. Же... А, мы, кстати, вот можем наконец-таки перчатки одеть. Они уже должны были отмерзнуть у нас, да? Ну-ка. Да, они намного лучше. Все остальное можно подрать. Эх, какой, какой ремонт нам собрать это надо? Так, собираем. Ну еще заодно пока греемся, замечательно. То есть как бы нормально. Живем пока. Это мы тоже собираем. Футболку надо тоже порвать. Надо что-нибудь еще сажать. Хорошего. Сажать бы что-нибудь. Такая интересная игра, такая интересная игра. Ремонтируешь, собираешь, ремонтируешь, собираешь I could eat a horse. Так, чё у нас? 94 Нормально жить будешь Так, носочки 59, штанишки Что еще? Так Ну, жрать? Давайте тогда пожрём Так, выпьем вот это вот Пей Вот это вот ешь Блин, вот это вот, э, мне не нравится это жрать, потому что оно очень сильно солёное. И У нас вода такая, уап и ушла. Ну, зато хотя бы поели. И у нас, кстати, еда кончилась. У нас все плохо. Пам-пам. Пам-пам-пам. Ну, зато мы согрелись. У нас осталось два патрона. У нас есть еще две стрелы. Я больше собирать не буду, потому что Все, у меня больше нет возможности на это. Мы даже можем залезть куда-то. Ну, пополз, Холод теперь уже, смотрите, не так сильно падает, когда этого падал. Ну, по крайней мере, мы продвинулись. У нас уже есть движение. Это же прекрасно. Так, Хорошо, мы куда-то забрались а, Как вариант, мы можем дойти до сюда До сюда Вот тут вот, вот, какая-то еще фигулька Но ну, это неплохо, ладно, пойдемте сюда Че бы и нет Раз В такую даль нас посылали, значит, там должно быть что-то классное Я надеюсь очень сильно на это, потому что, блин если там не будет что-то вау с вау-эффектом, я буду очень злая. Я буду очень-очень расстроенная. Прям охранить, какая расстроенная я буду. Блин, опять все падает, все падает, все падает. Мы скоро сдохнем. Опять снова. Надоело, честно. Постоянно на вот этой вот грани балансировать жизни и смерти. Так, я иду, все правильно. Вроде бы пока что. Нам наверх еще выше, еще выше, еще выше. Прямо, прямо, прямо. Короче, вот эта вот, это вот скала, ее нужно обойти. Я предлагаю ее обойти справа, потому что я там вижу машину. А еще я там вижу волка. Сука, этот тварь меня заметил. Это не просто волк, это походу сталь. Вы ошалели? Ну вот, начинается, начинается. Давай, ты определись, ты нападаешь или нет? Ну. ну давай, ну что, что, что происходит? Ну что происходит? Что вот это вот такое? Вот что, что, что это? Так, вроде бы с, дру с других сторон я вроде никого не... Да что, что происходит? Он хочет убежать, и при этом не убегает. Ты нападаешь? Нет? Что происходит? Братан, ты уж определись. Да, -мо. Возьми себе в лапы. Уже веди себя как настоящий серый волк. Нападай. Я не смогу так прицелиться, если ты так зигзаган дурбек. О! Тяжелый ужик, замечательный. Прекрасно. Ах, ты еще вот так вот зажигаешь её. Так, отогнали слегка Заряжай, заряжай, заряжай Заряжай, заряжай, заряжай заряжай. Блин, он один тут бегает? Это типа вот вся, вся волчья сила, да? Ручает со всех сторон, а бежит... Вот тут один тут Я же в него попала, вы же свидетели Вы же все видели Там содовая-содовая Ну, возьми ее, пожалуйста Так-так-так-так так. Ничего А тут хоть, хоть, хоть, хоть раз в, козырке, в козырках что-нибудь было Так, перезаряжаем Выходим Ну, где ты там пищишь? Иди ко мне Бежит-бежит-бежит-бежит Бежит Да, сука Остался по последний патрон. Мне кажется, они там где-то наверху застряли. И одна туда Уносится спокойно. <свы> ну не уж то. Так, он по-моему был, реально он по-моему был единственный. Блин, а я хотела с него что-нибудь собрать, а у меня как бы я замерз. И у меня даже ножа нету. Ни ножа, ни топора С ножом было бы быстрее Блин а -ха -ха, Ничего нету Как жить, как быть Даже не знаю Так Что, что, идем пока, идем Пока идем да ладно Да вы что Да ладно Я вижу целый дом Я вижу домик, домик, о господи, домик а тут рыбу ловить можно, интересно? Я бы половила рыбу. Стоп. Это лось? Это, мать вашу, лось? Это твою мать лось? О, лось! Так, лоси, они вроде бы агрессивные, да? Нет, они же могут тебя забодать. Это не олени, которые будут от тебя убегать. А лось это вот-вот-вот-вот. Так, с лосем мы аккуратно. А из лося можно сделать лосиную сумку. пам-пам, Сумку, в которую можно запихнуть кучу всякого барахла. Я вот думаю, может... Блин. Ты посогреваешься? О, это вот, это вот это вот хорошо. Это замечательно. Древесина. Отлично. Горючее. Замечательно. Так, свинина. Ой, хорошо. Что еще? Что еще? Давай. Дай еще что М -м, да еще что-нибудь вкусненького. Армейский. Опа, опа, опа. Строительство черного камня, часть третья. Строительство черного камня. А, ничто не удержит заключенных. Тюрьмы черный камень лучше, чем ее окрестости. Изрезанная врагами долина одним своим видом отбивает мысли о побеге. Прежде чем был заложен первый камень тюрьмы, золотодобытчики золото и... и старатели отправились сюда, чтобы попытать удачу в тени... Горы Черный Камень. Многие погибли, и лишь немногие нашли то золото, которое искали. Тем не менее, ходят слухи, что ручьи, э, что ручьи и рейки, окружающие тюрьму, по-прежнему несут золото даже зимой. Это вот любопытненько. Берем. Опачки. У нас появилось еще какое-то задание. Обыскать отсек. Пам-пам. нам, в принципе... Ну, а у них просто процент хороший. Так, а у тебя... 75%. Опа, опа, опа. Так, это мы возьмем и все сравним. Естественно, что не нужно, мы это выбросим. Антибиотики. Это хорошо. Повязка, ладно, заберем. Что тут? Something's gotta go. Ракета. О, шапка. Пор. Хорошо. Замечательно. Это, в принципе, я так понимаю... Ну, неужели топорик? О! О, да, детка. Ну, газету тоже возьмем, проверяем. Это же замечательно. Жалко, двери нету. Кровать мы можем поспать, это прекрасно. Тут мы можем развести костер. Мы можем развести костер? <свят> так. Из древесины газеты так, 55. Вот так, 95%. Все, разжигаем костер. Все замечательно. Так, камень. Oh, thank goodness for that. Согревайся пока, братан. Пока он там согревается потихонечку. <свят> Нам бы... Вместо вот этой кофты. Стоп, подождите. А. Мы жить. Вот, может быть, вот эту вот взяли. В чем проблема. А, ее же снять надо. Так, снять. Не понял. Так, носить. Хорошо. Это, значит, вместо тебя. А, -а, -а вот оно. Тогда вот это вот мы ремонтируем. Блин, главное, чтобы серный не потух. Ну ладно. Потух так потух. Что поделать? О, зато мы согреваться начали. Мы наконец-таки, мы дошли <связи> до этого момента, когда мы начали наконец-таки согреваться. Так, и у нас по идее джинсы это говно, а вот это у нас намного лучше, даже с, с учетом 38% того, что у них есть. Все, тоже чинимся. Смотрите, как хорошо. Нам становится тепло... Ты, ты, ты дурак? Чини нормально, пожалуйста, этим очень прошу. Слушай, нам нужно было согреваться. Давай еще чини. Да, мы начали согреваться. Там метель, ну нам как бы срать на метель. Теперь уже. Так, 88%. Давайте мы еще починим. Это же прекрасно. А, шинель, бы нам еще дочинить. Давайте тоже ремонт. Мы сейчас вот весь день тут протусим слегка, мы починимся, приведем себя в порядок, хотя бы частично. Так, попить, попить, попить, пей. Я тебя знаю, ты меня, по-моему, Блин, нам особо тут задерживаться нельзя, у нас из всего остался только кленовый сироп. Добавка к пище, блин. Содержит много калорий, поэтому является отличным источником энергии. Осталось, естественно, найти блинчики. Замечательно, да. Так, ну у нас перепустить особо это нечего. Так, а мы в шкафу искали? Да, пусто. Что мы еще можем сделать? Мы можем только пойти. Пойти и... и отловить звездюлей. Где там лось? Я хочу лося. Кстати, как вариант, кстати, а я не знаю, я тут, если вот здесь вот выкинуть шкуры. Э, давайте попробуем. Они будут с, с, а... Просто попробуем. Блин, а где они? Вот тут вот должны быть, да? Вот, волчьи шкуры. Так, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить. Они должны. Во! Сушатся, сушатся. Замечательно. Лось! Лось, лось, иди ко мне, мой сладкий Сахер. Давай. Да, я хочу с тобой познакомиться чуть-чуть поближе. Лось, давай. Идем на охоту. На лося. Ну, давай. Но. Бежит, бежит, бежит. Стой, стой. Стой. Вмысли, щелк! Вмысли, щелк! ха Копытом по лицу, блин! Сломанное ребро. У меня не сработал последний выстрел. Как вам такое, а? ружьё заело, Ну да, ну да. Ну да. Подождите, я ему сейчас напихаю. Сейчас эти напихаю. Ну давай! Я сделаю себе гир гирлянду, но ну. Что ж мне выеживаться будет? Давай три часика мы тут поторчим с тобой. Эй, замерзаем, замерзаем, замерзаем, замерзаем. Вот так вот. Завалили лося. Как тебе такое, а? Так, оружейная гильза. Это я возьму. Потому что, насколько я понимаю, мы можем э, собирать патроны и делать сами патроны. Тяжело? Вот, конечно, блин, ты тащишь шкуру лося на себе. А? Завалили лося? Смотрите, Правда, нам ребро сломали? Ну, я думаю, заживет. Я надеюсь очень. Надо все зевать. Ой, а там что-то есть внизу, мне кажется, да? Нет. Сухая, молодая береза Не надо. Убыль надо. Труд надо. Убыль надо. Так. Ну, со сломанным ребром это, конечно, такой себе приключение. Ну, что поделать, что поделать. Так тихо, не манди. 75%. Давай. Давай, Маккензи. Нас, слег... Нас слегка избилось. Но сейчас мы скинем его шкуру, и оно начнет сушиться. Come on. Come on. И это хорошо. Ты долдал так. Да, да, да. Хотя, в принципе, нафига нам костер, он, он тут греется. Ему тут норм. Да? Тебе же тут норм? Так, все, сбрасываем И вот... Кишочки мы тоже сбрасываем. Я не на всякий случай набрала себе кишков. Фига себе шкуру лося! это оп! Ты себе тут три сумки можешь сделать. Так, ну тут все прекрасно. Нам нужно попить и лечь спать. Короче, план такой. Так, пьем. Я себе просто специально набрала мясо, чтобы было что хотя бы пожрать. Это что? Банка свинины с фасолью. На это приготовить. Давайте мы вот это сожрем. Рожжем пока. И ляжем спать. Часиков этот на 12. Он тут как раз согреется, все будет нормально. Вот, блин, мы все патрон... А, нет, у нас остался один патрон. В момент, когда ружье заело. Так, сейчас ночь. Ступ, Прекрасно. Давайте-ка мы соберем немножечко... О, камин! Нашла! Ой. Бля! В смысле, трута нету! А мы можем еще это сделать, труд? Можем! Действия! Собрать, давай! Ну, опять началось! Опять начинается! Там метель какая-то! Что там, что-то начинается? А что так темно -то? Давай разжигай! Не манди, давай бы... Че-че? Мне показалось, что сейчас начинается замечательно. Так, добавляем. Так, у нас осталось одно кедровое. Ну, вот уголька сейчас накинем. Так, и мы давайте приготовим. Во-первых, банку мы приготовим. И мясо еще накинем. Так, готовить мясо. Так. Банку скидаем. Опять ему пить хочется, потому что что-то... Я же тебя вроде просто до краев напоила, нет? Дайте мы тебе, знаешь, знаешь что тебе делать. Мы приготовим тебе... Блин, вот хорошая банка на тебе, затофик. 56 минут еще мясо будет готовить. так. Блин, я взяла, взяла, главное, что взяла. Это замечательно. Пей, давай. Тут меня скоро доведешь. Пить хочу, пить хочу. Так, все, сойдет. В банку забираем вот эту вот. Ждем до готовности. Едаем. И еще давайте мясо приготовим. Раз. Два. Добавить топливо. Уголька закинем. Вот так вот. Живем! Живем, ребятушки, живем! Так, это мы забираем. Готовить. Мясо закидываем. Забираем. Думаю, нам этого должно хватить. Блин. А? Ладно, давайте берем. Не доготовилась. Ага. 28%, поэтому ему стало плохо. Ладно. Ходим с луком, деваться некуда. А, мы же еще вот тут можем это. Усушеная кожа. Неплохо, неплохо. Кстати... Высушенная кожа. У нас там сколько процентов, что? 7% процентов 13%. Блин, как это долго? но ну, я думаю, на обратном пути уже можно будет взять и что-то из этого сделать. Я надеюсь, очень. Ну, как вам? Целого лося завалили, а? А? А? О, неужто? Он тут что-то отмечает, убежище каменщика. Хоть что-то отметил. Молодец. Так, нам, во-первых, было бы неплохо... Знаете что, собрать немножечко, вот, еловое вес. Дров немножечко собрать, ну, чтобы не ссаться, если вдруг метель, еще что-то, что у нас ничего нету, и нам нечего добавить. Хотя бы, чтобы мы могли развести костер пару раз. Так, мы движемся, все правильно, да. Блин, целого лося завалили, а? Завалили, завалили. А что, нам тяжело, да? Ну, да, нам тяжело. А -а -а. Слегка, так, чуть-чуть, совсем. Двиги, двигаемся пока. В смысле? то куда дел стрелу? А, вот он. все. Вс, я, я уже подумала, вроде бы было четыре стрелы. Куда, почему, почему мне показывается сейчас три? А, В правом углу. Почему мне показывается три? У меня же слово на ребро, да? А как его лечить? Таблетки и повязки? Серьезно! Серьезно! Таблетки и повязки лечат мне. И оно зарастет само. Прям, прям так? Подождите. Да, Обождите. Так, вот это нам бросить. Вот это вот мы будем использовать, давай. Ну хорошо. Раз вы говорите, это поможет. <связь> ну что, тебе полегчало? вылечили ребра нет плохо я-то надеялся оно зарастет. и как долго она будет лечиться вы уже 72 часа не испытывали ни намека на голову. благодаря этому вы полны сил и можете нести дополнительный вес вы готовы к любым испытаниям состояние вашего здоровья улучшил Риск растяжения. сломанные ребра. Ваше здоровье улучшилось, и вы большой молодец. Шикарно. Спасибо. Спасибо. Я всегда знала, что мои способности да. Со сломанными ребрами самое оно. Да. Кстати, что у меня по вещам? У меня же рукой потрепал Мы как вообще? Мы живы, мы нормально. У меня за какие места трепал-то? За носочки. Это, ну, хотя нет, у меня просто... У меня по лицу трепал, я поняла. По лицу и по ребрам. Но в этом мало приятного. Говорю вам как человек, которого только что топтал Это очень... Фу. Это очень больно. Ну, за тобой мне гоняться смысла нету. Ну, по крайней мере, вон там вот, нужно будет потом вернуться за лосям, за шкуры лося. Пойдемте, вот так обойдем. У нас, конечно, теперь мы особо не побегаем, у нас вот-вот хищюлечка такая осталась. Но ружье за заело в последний момент. Я сейчас понятия не имею, как я буду выживать при помощи лука и стрел. Такое себе занятие, на самом деле. Оно достаточно опасненькое. Тем более, я слышу волков. Они тут бегают. Блин, а как, как? А как туда попасть? Я подозреваю, что вот тут вот я не пройду. Стопудово. Мне кажется, тут какой-то... Что-то вот есть вот какой-то вот вот вот вот вот вот вот изъем. Мне кажется, тут что-то нечисто. Чую я. И я очень сильно надеюсь, что я не права. Хотя учитывая то, что он сейчас упирается, туры, что... блядь, чтоб тебя я твою мать дашь волка напугал, блин, и в ладюшку подвернул. Так, ладно, погнали, погнали, погнали, как обычно. Как обычно, да, давай. Скоро выйдет мумие. У нас скоро выйдет мумие. Так, нет, вот сюда. Заглушаем боль всеми возможными и невозможными способами. Тихая, я тебе сейчас дам. А. Сука. Хорошо, что я набрала много ткани Что, еще таблеток? Хорошо, что я еще и много таблеток набрала Это прямо, ну, прекрасно, я считаю Я считаю, мы молодцы Мы молодцы, мы справляемся <звы> <звы> Не зря, не зря, не зря Не зря, однако Блин, а как? Твою же налево Вроде бы логичнее было бы вот тут вот пройти Но нет, он не проходит там Вот ты мне вот сейчас вот так вот предлагаешь идти, ты не ты издеваешься надо мной? Это что за приколы? Я материться буду скоро на эту игру. Вот реально я буду на нее материться. То есть там дорога была, я так понимаю, не просто так. Я да, я все пытаюсь найти какие-нибудь там обходные способы там как-нибудь напрямик проломиться, но нет. Да прекрати ты визжать там, да, господи, угомонись. Ну что я могу сказать по поводу всего этого? Как показывает практика, блин, в данной игре лучше всего ходить исключительно по дорогам. То есть есть дорога при подороге, и ты придешь туда, куда нужно. Так что ли? Так, а у нас тут что? А почему тут это? Звуточек такой интересный. Там кто-то валяется. С ружом, между, между прочим. Так, так, так. Опа, опа, опа. Так, ружо. Так, возьмем ружо. И сейчас давайте посмотрим по э, парам. -пар -пар -пар -пар а, кстати, Луки, вот это вот мы бросаем. Стоп! А, все-все-все, я, я уж испугалась, а то вдруг, вдруг он это. О! Тогда мы делаем так. Too heavy. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Э -э, Действие. Разрядить, вот. Я помню, что его можно было как-то разрядить. А собрать, что мы мне талолон с него соберем. Нам не нужен. Не нужен. Уйди, все, предательское ружье. Все, мы будем использовать вот это вот, и мы его зарядим. Так, у нас есть три патрона. Это что? Это камень. Это что? А мы вообще где? Пещера, что? Какая то пещера, короче? Понятия не имею, что за пещера. Ну, короче, здрасте. Я тут это пришел. Ну тут что-то как-то это. Никого нету. Тут есть рога. Рога и труп. Вот это хоть ружье взяли. И то радость. Опачки. Пам-пам-пам. Кажется, я поняла, что тут было. Что тут произошло и кто тут живет. Мне как-то эта перспектива, как-то она не очень. Вдруг неожиданно стало внезапно. Я понимаю, что мне нужно как-то стараться не пересекаться с, -с, -с, с направлением этих следов. И я пойду туда. Я просто пойду вдоль. Я не хочу пересекаться с владельцем этих следов. Это вообще запасненько было тут, значит, еще и где-то медведь бродит. Ну, нахрен. Ну, нахрен. Пош... Пойдемте так. Да, -мо! Ну, сколько можно обходить-то? Вот ненавижу такое. Похоже, чувак, который делал предыдущую карту, делает и эту. Сделал эту. Да. По всей видимости, да. Блин, но ну это же не обойти, не объехать. И на... Блин, я не могу тут ходить. Меня раздражает. Меня все раздражает и бесит. Братан! Братан! Братан, я мимо! Братан, не надо! Братан, нет! Братан, братан, братан, братан! Братан, давай как-нибудь, давай, давай, давай, давай, давай, давай как-нибудь разберемся с тобой не так. Давай, давай, давай по нормальному. Я тебя очень прошу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Меня поели все. Меня просто я подралась со всеми жителями этого леса Пусти меня, вези меня, пожалуйста. <смех> я, я подралась со всеми Просто со всеми Чувак, я просто мимо проходила Ну что такое? Установить кровь да, возьми свое ружье, блин Пошли, в другую сторону Твою же мать подай, подай. Я не хочу смотреть на ну, что-то Шапка шесть процентов. Да-ха-ха-ха-ха. Боль. Боль разочарования. Он зажал мою шапку. Ха-ха-ха-ха. Блядь, это тупик. Ха-ха-ха. Блять, опять ты! Нет! Я не хочу! Нет, выпустите меня отсюда! Нет! Музыку уйди! Я не хочу с ним драться! Он дикий! Он психованный! Это не лось! А? <narrow> <кладыши>. <Kingdom sad> <uss ecstasy> не, я не могу больше! Все, выпустите меня отсюда! Грибная игра! Мать его. Подождите. <сл train sound> а -а -а, Блять, у меня повязки кончились. Подожди, подожди. А в смысле? Это мне одежду драть надо. Я правильно понимаю? Все кончилось. Да я мое разрушено! Блин. Я слышу медведя. Беги! А? А? Нет, нет, о нет! Он мне все-таки сожрал, сука. Я не укромала тебя. Это была ошибка, братан. Ну что ты, а? Ну что ты начался? Ну, все было. Ну иди, брось меня. О, плюнь. Блин. <смех> я сдох Пожалуйста, скажите мне, что я умер Ну так нельзя В смысле, я еще жив У меня же сломаны ребра Я не могу бегать Слышь, братан, подожди подожди, а Ну-ка, иди-ка сюда Я тебя сейчас за жопу кушу Слышь Все, доедай я, я не могу так жить. У меня сломаны ребра. Я весь погрызан. Ты сделал мою шапку. Это все Я больше так не могу. Все. Откуда мы начнем? Блин, это ужас. Это кошмар. Нормально. Я довольна, все, давайте на этом остановимся Пожалуйста Капец какой-то Я подралась со всеми жителями этого данного леса Со всеми, с кем только можно подраться Я подралась со всеми Но медведи я как бы Я не могу его убить, это нереально Это невозможно Медведи, насколько мы помним, это жутко Их берет только копье В адреналине Да вот, все. Огромное спасибо за то, что смотрели меня, за то, что были со мной. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.